Друзья, всем привет! С вами Санек. В общем, такой коротенький видосик. На WhatsApp человек прислал мне свой тракторог. Вот. И я ему предложил все-таки поделиться этим моментом. Человек делал для себя. Не знаю точно, сколько по времени это заняло. Но, ребятки, просто шикардос. Я не знаю. Давайте посмотрим короткий фрагмент несколько фоток есть и я не знаю, блин ну я бы заглянул вовнутрь, как чуть сделано и давайте в комментариях попросим Алексея живет он, кстати, в соседнем районе рядом со мной, граничат мой район и его районы ну, в принципе, недалеко вот, хотелось бы более подробно посмотреть, заглянуть под капот я так понял, там двигатель Жигули коробка ГАЗ-53, раздатка нива, Волга мост и еще куча. Просто мужики, куча, куча всего-всего-всего. Ладно, хары -ля, ля Я в шоке. Давайте посмотрим. Копаем картошку, урожай 2022 года, с самодельным трактором. Очень похож на Беларусь. Картошка не скажем, что очень крупная, но вроде и не сильно мелкая. Весь ручной работы, есть конечно запчасти частично Сопеля, Опеля, частично с Беларуса, частично с Нивы, с Газона, с Волги. Ну, собраны весь своими руками, а также с Калины, с Пятерки. Копалка, правда, у нас еще такая древняя. Грохотку сделали, но еще не доделали. Поэтому копаем гроблями, плугом. В общем, вот такая вот э, самоделочка, друзья. Колеса, я так понял, э, 20-е сзади, спереди 16-е, полный привод. И Алексей говорил, по-моему, полный привод, передок еще не подключен. В общем, пишите комментарии. Давайте вместе попросим Алексея заснять обзорчик. Я думаю... Э, весна, какие-то должны происходить уже работы в ближайшее время, вот и пускай покажет и расскажет, трактор полностью самодельный абсолютно, включая даже кабину, она похожа, схожа, но она абсолютно самодельная ладно мужики, всем пока кто хочет поделиться своими своей техникой также можете прислать WhatsApp, Telegram, ну в Telegram удобнее, файлы оригиналы без сжатия и до двух гигов можно отправлять в WhatsApp, и так нельзя. Вот. И народ посмотрит ваши самоделки, если у вас нет своих каналов. Все, всем пока, скоро увидимся.